Ваш ребенок изучает английский язык для начинающих, уже произносит английские предложения, а со стороны это похоже на речь русского человека. А может быть, его уже с трудом понимают носители, когда вы выезжаете в другую страну, и вы порой видите, что даже произношение индусов и китайцев больше похоже на английское. Тогда это видео для вас. Совсем скоро вы узнаете, почему вашего ребенка не будут понимать после окончания школы носители, а также раскрою пятый секрет, что надо сделать, чтобы этого избежать. С вами я, Диана Билан и онлайн-школа английского языка ILS. ILS. Your bilingual Для начала подумайте, а ваш учитель или репетитор, как у него обстоят дела с произношением? Какие звуки повторяет из урока в урок ваш ребенок? Может быть, это очередной русифицированный вариант английского языка, который уже становится знаком во всем мире? С первых слов носители определяют, что их собеседник из России, потому что нас учат произносить звуки так же, как мы произносим русские звуки, а ведь это далеко не так. Более того, дети боятся говорить, они боятся собственного голоса, произносящего английские слова и фразы. Замечали такое? Надо уметь слышать звуки языка и копировать их. Чтобы говорить, надо говорить, постоянно слыша свой голос. Тогда уйдет страх и стеснение. Заговорение или произнесение слов отвечают 43 мышцы, которыми представители разных языков пользуются по-разному. Говорение на определенном языке ⁇ это тренировка определенных мышц, и очень часто совершенно отличных от тех, которыми люди пользуются в родном языке. Если ваш ребенок пользуется теми же мышцами, что и для произнесения русских слов, значит он ничего не тренирует, а просто заменяет их для того, чтобы не трудиться. Еще один момент. В голове каждого человека существуют фильтры, которые принимают те звуки, с которыми человек знаком или часто встречался ранее и отбрасывает звуки, которые ему чужды. Это те звуки, которыми мы не пользуемся и не слышали ранее никогда. Например, легко ли понять китайцев? Думаю, что сложно, если только вы постоянно не слышите, как они говорят. Поэтому, чтобы правильно произносить слова любого иностранного языка, Наполнять свои фильтры знакомыми звуками, необходимо его слушать. И слушать источник, то есть носителей. Рекомендую слушать носителей из разных стран, представителей разных диалектов. При этом не только слушать, но и повторять за ними слух, успевать за темпом речи, мелодии, фразы. В этом и заключается пятый секрет результативного изучения английского языка для детей. Произношение легко закладывается в самый первый месяцы обучения. Потом над произношением придется работать, чтобы его исправить. Но каков образец, то есть то, как говорит ваш первый учитель по английскому, в эти первые месяцы такое произношение приобретет ваш ребенок на всю жизнь. Хотела бы порекомендовать вам очень удобный бесплатный сервис Forvo.com – справочник произношений, где ваш ребенок сможет узнать, как слово или фраза произносится представителями разных стран и повторять их за носителями. Развивайте правильные мышцы, чтобы в итоге приобрести красивое произношение. И даже это не главное, чтобы вашего ребенка в итоге понимали носители. Я в школе АЛС, работая с детьми, часто прошу их копировать мою артикуляцию, когда я произношу слова и целые фразы. Они очень внимательно всматриваются, как двигаются мои губы, и очень быстро учатся использовать правильные мышцы. А вы сможете повторить эти слова сразу за мной? What? What There There Cat Cat Driver Driver и это только малая часть того, что мы делаем. Мы создали специальные фонетические уроки, где дети тренируются над своим произношением вместе со мной. По отзывам родителей это очень результативно и главное просто для детей. Ваш ребенок тоже это может сделать. Пусть он как можно чаще копирует носителей во время речи. Если ваш ребенок делает все правильно, то у него, как в спорте, должны болеть определенные лицевые мышцы. Вы знаете, у нас ребята постоянно улыбаются, потому что им нравится заниматься. И еще, потому что позиция звукоизвлечения в английском языке – это позиция улыбки. Поэтому, смотря на носителей, нам они кажутся вечно улыбающимися и приятными собеседниками. А сейчас подписывайтесь на наш канал, чтобы в следующих видео первыми узнать важные секреты 4, 3, 2 и 1, а также многие другие полезные материалы для детей, изучающих английский язык. Пишите комментарии и ставьте лайки, если это видео вам было полезно. А с вами была я, Диана Пилан, преподаватель онлайн-школы ILS.